И снова здравствуйте, дорогие, уважаемые друзья, с вами Олег Гудвин, и у нас сегодня э, в качестве пациента это Женя, да, э, давайте посмотрим, с чем она обратилась, а во-первых, про холку говорила, да, uh -huh. Но ну, вот она стала меньше, в прошлый раз прям уголок такой уперал, и все, естественно, ни раз, ни раз решается, теперь вот ставим по клеточкам ровно, так что, ну, по полосочкам, uh -huh. выровняйте, да, вот, смотрим по лопатке, вот эта лопаточка ниже, Плечо чуть ниже, да, по самим сведениям, причем, ну, буквально где-то там миллиметров 8, может, сантиметр. По уголку лопатки почти сантиметр ниже. А, так, если сверху посмотреть, отсюда, то плечи немножко вот так вот развернуты. Это вперед подается, это назад. Да, ты расслаблен, просто расслаблен, стой как в жизни обычно стоишь, да? Так, вот по вот этим ямочкам. По верху тазу. Вроде, чуть вот этот выше получается, чуть-чуть, вообще незначительно. И теперь скручивайся как улитка, знаешь, так вот по одному позвонку, ниже, ниже, ниже, ниже, тянется к полу, я тебя держу, наклоняйся, как то обычно к полу тянешься. Вот они выровнялись, вот эти точки, сейчас где большие пальцы выровнялись. Также скручиваясь, поднимайся обратно. горби сгорбись, сгорбись. Так, еще чуть-чуть, слишком быстро поднялась. Чуть-чуть, еще наклоняйся. Медленно, медленно, медленно, медленно, стоп, стоп, стоп. Вот, наклоняется через право, немножко вправо уходит корпус. Но самое главное, что дуга, вот эта вот реберная, она симметричная. То есть сколиоз, если и есть, то какая-то начальная стадия, может подниматься также медленно. То есть начальная стадия сколиоза, ну, смотрим, уровень коленок вроде одинаковый, и по плоскостопию уже одинаково. То есть, главное симметрия. Ищем симметрию. Ложись теперь сюда, как ты лежала, на спину. Uh -huh. На спинку. Идем вместе. Uh -huh. Вот, смотрим вот так вот по стопам. Видим, что чуть-чуть вот этот палец выше, чем этот вот по этой высоте. Ты сама должна посмотреть. Вот uh -huh. этот чуть выше, да? Теперь вот так сверху смотрим. Вот эта косточка, вот, она чуть выше, чем эта косточка, угу. примерно миллиметров 8 мм где-то. И пятка, когда выставим пальчик, видим, что эта пятка чуть короче, почти на сантиметр. Я тоже, когда наклонялась, я заметила, мне вот правой ноги тянуло мышцы, а левой нет. Левой да. вообще, потому что, видимо, так. Да, очень. вот поэтому, когда она наклонялась сейчас, да, <соспорщик> из-за того, что нога короче, ее ввело немножко вправо. Скорее всего, это из-за таза разная длина. Ну, то есть мы начинаем, наш организм в утробе матери начинает расти вот, вот, вот, от этого базиса, да? от таза, соответственно, все кости, которые растут вниз, влияют таз вниз. Все кости, которые растут вверх, влияет из таза вверх. Обычно если таз вот так развернут, то плечи в противоположную сторону. Но у тебя получилось, что оба плечо и таз с этой выше. Так, да, чуть выше вот здесь он, по вот этой высоте. А по этой высоте вот видно косточки, да? Что вот это выше вот сюда. То есть таз развернут вот сюда, вперед получается. Да, да. Поясни, вперед поясни. получается. Поэтому, да, смотри, оттуда, видишь, нога чуть сюда завалена. То есть от вращения таза у нас зависит, куда поворачивается стопа. Если экстензия назад, стопа вот так вот Флексия вперед, стопа вот разворачивается. Вот все это из-за таза зависит. Так, ну и по высоте, по высоте вот это чуть ниже получается здесь. Значит, наша цель – довернуть таз вот туда и вот туда. Так, ну, мы начнем с массажа, так что переворачивайся. Это приятная часть. Самая приятная? Да. Массаж любят все. Так, я тебя выровняю немножко. И опять смотрим, сто красла, вот также видно, что вот эта косточка на правой ноге выше, чем вот эта косточка. Заметно, да? Ну и пятка, соответственно, тоже. Под ноги подложим подушечку. Так. Тут топик вот. Да, тупик можешь снять? Камера. что не нужны, потому что вся вместе процедура где-то около часа займет эту ручку наверх, да, эту тут оставляем, чуть-чуть приспустим, до вертина в бедренной кости, вот до сюда. Потому что ягодицы это продолжение спины, ну, как я в прошлый раз спрашивал, почему относятся ягодицы, как продолжение спины или окончание ноги. Это самый наш важный, так скажем, мышечный орган. Обязательно бедра и ягодицы надо закачивать, потому что э, это наше, так скажем, нижнее сердце. Закачивать есть, вы имеете в виду тренировать? Да, тренировать, да. Ежедневно надо приседать, ежедневно ходить надо. Значит, когда мы ходим за счет сократительной деятельности мышц, у нас идет прокачка лимфы. Лимфа тянется от пальцев ног вверх, но, как говорится, есть такая поговорка у нас профессионалов, что если кровь качает в теле человека сердце, то лимфу только массажист. Так, отчасти, есть. Потому что у нас две проблемы. Либо мы постоянно сидящий образ жизни сидим, то есть ноги не работают. Либо наоборот, кто-то спортом занимается активно, либо просто стоячая работа у него там за конвейером где-нибудь или продавец вот он постоянно стоит, да. У них наоборот застой из-за того, что, ну во-первых, гравитация все время принести тянет да, а во-вторых, э, забитые мышцы получается. Забитые мышцы тоже не дают прокачку. Поэтому мышцы должны в течение дня постоянно расслабиться, напрячься, расслабиться, напрячься. Чем больше раз, тем лучше. В общем, если сидячий укрыть жизни, нужно постоянно вставать и делать какие-то упражнения между работой. Да, другим, да, да, другим, да. Другим. Вот раньше помнишь, в Советском Союзе была производственная гимнастика. Да, да, Водитель, когда долго заживел, должен обязательно выйти из руля, хотя бы там пять минут, даже три минуты достаточно порастягиваться, поразмяться. В наше время практически у всех есть эти часы, которые постоянно напоминают. Это очень удобно. Да. А, да, можно поставить его ну, график, Нет, они сами все это контролируют. Вам пора размяться, уделите время себе, там, разомнитесь, пройдитесь. Ну, можно во приложение случае, такое поставить, это... да? Нет, я ничего не ставила. Ну, во всяком случае, вот в фирме Apple есть такая фишка, они сами это все делают. Сами напоминают, следы дотают здоровьем, пульс там же вот это вот. И вот выжимку я обязательно делаю, это уже прокачка лимфа. То есть не надо отдельный массаж, лимфадинаж делать, да, он уже включен в нашу процедуру. Ну пока. Да, я потихонечку буду входить глубже и глубже в тело человека. Фу, ты какого человека? Девушки. Девушки тоже человеке, да. Любить, ценить, холить, леть и нежить, да? Да, и гонять лимфой периодически. Ну, массаж, конечно, не поглаживание у нас, да? Мы не об этом, Мы как бы добираемся до глубоких мышц, костей, связок. В этом вот придется сейчас чуть-чуть потерпеть. Я всегда предупреждаю о болезненных местах. пошло здоровое покраснение с чем я вас и поздравляю со здоровым румянцем на пол спины вот и в нашем массаже обязательно используется высокая подушка чтобы пятки были выше сердца да? это как раз отток лифт за счет гравитации пока работ со спиной ноги тоже работают но ну, она для многих целей подушка нужна. Еще когда вот, например, массируем э, здесь ногу, да, то упор идет, получается, в бедро, угу. а не в коленную чашечку. Коленная чашечка угу. просто больно будет. Угу. Ну и, соответственно, неудобнее, когда она поднята, чтобы вот, промассировать, там, например, мышцы. Да? Силитный угу. угу. массаж, скульптурирующий массаж, подтягивающий вверх там попу, сиськи и так далее. Тоже можно да тоже можно нет тонусом создать там тонус определенный а больше за подъем груди отвечают грудные мышцы которые под молочным железом находятся вот это вот чуть-чуть если подкачать как сантиметр на два они будут выпирать и будут объемнее я думала что наоборот чем больше качаешь грудь у женщин она как бы пропадать начинает, я думала, насчет того, что там же вроде жир как бы да, грудь, грудь тоже жир, жир, да, да начинаешь жир. качать, жир же уходит. Ну, получается... Нет, жир напрямую не уходит, он уходит в целом со всего тела, одновременно, одинаково. Uh -huh. Ну просто так. когда худею я, грудь тоже худеет. Да, если худеешь, то худеешь вот все, все вместе да. худеет. А отдельно качаются грудные мышцы, они на грудь никак не повлияют. Так, цепимо? Да. Вот, ягодица надо обязательно значит, разминать, вместе с бедрами, приседать, закачивать. А, с моим а, да, да, да, да не надо, эти места. Прошу, нужно вот, чтобы... поясница, Тебя вроде ты делал масса там грыжи обнаружили, да? Да. Ну 4 мм это не грыжа, да. Протрузия, протрузия. протрузия, скажу так. Проверяется это очень просто. Если нажимаю, в глубине больно? Здесь нет. То, здесь. Нету. Нету, нет, да? Здесь. То есть в третьем и пятом где-то, правда, я уже прошел, и третий и да? пятый. Нету, да? Ну прям сильный такой боли, нет, никакой. Да. Здесь? Нет, да. Ну вот если была бы грыжа, она отдавила на корешок. Нет, вот эти желтые. А, ну я отдавала бы. Тут раз, кстати, было, бы немножко Тут раз ты себя отдавала, отдавала да. вправо, по-моему. Да, когда то в правую ногу. Вот вот. не менее... Нету, да? У -у -у. Здесь? Нет, ну, да. Правой, да, сейчас заболела правой, да. Вот. В ногу там, да? Да, в ногу отдаела. Здесь? Нет, а, вот наверху. Вот. Тут. Нет. Тут только, да? У -у -у. Вот, ну это да, ущемление, сюда, что нету уйдет. Нужно его проверить. Здесь? Да, правоугольное, но... да? да? Вот, все это за поясницы. Но это, еще раз повторяюсь, не грыжа все-таки, это протрузия. Тем более, после, вот ты была один раз, да? И после этого раза уже легче, видишь, у тебя поясница. У -у -у. Да, по Теперь начинается начинаются локтевые техники. Нож входит в масло, развязывая тело по Постоянно у нас присутствуют вибрации на нашем специальном мануальном массаже, потому что они раскресают позвонки и боковые отростки, поперечные отростки, которые вот тут находятся. Теперь задвигаем таз. Ударными техниками потерпим. Нормально терпимо, да? Uh -huh. И еще один сигнал. Если при ударах здесь не больно, <связывается> ну вот, значит, тоже нету грыжа. Ну как, терпимо? <связывается> техника рубанок. пиццу отдельно проработаем и поперек тебя расшатаем. Вот. Теперь мы подышим. Выдох, еще раз. И еще выдох. И еще. А если вы нас смотрите, присоединяйтесь к нам тоже дышите вместе с нами. Выдох, выдох. All together now. Не забудьте поставить лайки, подписаться на этот канал. И еще выдох. И не такой выдох. И еще протяженный выдох. Чуть по силе пройдусь. Расслабились. Все. Умничка, дыши, дыши. переднюю дельту и маную грудную обязательно надо проработать чтобы плечи вперед не заворачивались и росла вот прием называется вращение топорика видите топорик такой получается в одну сторону в другую сторону и подправили лопатка как хорошо отходит и одновременно моя рука ходит, видите, по шею, массивая шею. Работают две руки, помогая друг другу. Отдумываем накладку. Вечно на, на трапецию сжали растянули продавили, сжали, растянули, продавили, так вот, и трапецию расшатали, а теперь такие точки триггерные болезненные могут быть, потерпели немножко, вроде нормально терпишь, да? хорошо, вся лопатка заходила, его почти четыре пальца влазит. <свист> как в мультике Рокота Леопольда. Мышите, не мышите. Мышите, не мышите. Ребрышки теперь шатаем. Между ребрами тоже есть мышцы такие по полтора по по по сантиметра, которые сжимаются. позволяет делать все, потому что это ради здоровья, ради восстановления. Еще выдох. Еще. Все. Отдыхаем. Дыши спокойно, теперь меняем руки наоборот. Могу пол поменять менять, если надо. Не надо. Твой больше нравится, да? Я считаю, что гомосексуалист. Да? Нет. Да как обычно говорят, я лесбиян. Это как так, женщин люблю. <свят> вот, вот это вишенки две, да? Ага. Это какой-то знак. Что это значит, да? Ну, в молодости были вишенки. <свят> Сейчас уже. Не, ну это как обычно бывает, неразлучная парочка, например, да? Либо там сестрой, либо там, не знаю, с кем-то спаррим своим делать знак уготовить. Нет, нет, слава богу, его такой нет. Нет. Вовк, не Нет, Спасибо. Спасибо, нет. Я боюсь, его не пойму его Друзья. Ну да. Ему что-нибудь такое. Жесткое, брутальное. Рака, скорпиона, либо литинга. Либо дракона, да? Да, больше подойдет. Да, да да потерпи. Вот они уже вибрации наши пошли. Как в песне поется «Из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки с дракушкой...» Чего ты там такого не помнишь? Не помнишь Но песню так... такую? «Из чего же, из чего же сделаны наши девчонки...» из мороженых и пирожных всяких через то такое оставляю содаключаться такое хорошо зашлилилось и начинаем входить глубже в тело терпимо если комфортно, это хорошо. И опять вибрация. И отодвигаем мясо от костей. В данном случае работаем с парой висцеральных мышц вот с этой, которая иногда бывает наплывает прямо на позвоночник. Мы мясо тут от пары от вздошной кости, а тут от крестца Прием такой специально разработанный. Это куриная лапка называется. То есть все пальцы расходятся в разные стороны. Таким образом, большими пальцами мы массируем сустав ППС, пояснично-поздошный сустав. Вот здесь вот вдоль него, а это рука перпендикулярно. Вот одновременно пальчики работают. И, естественно, сам крестец бывает болезненный, но все нормально, да? да. Тут тоже терпимо. Вот места выхода нервов. Из крестца. И наша знаменитая техника. Пекаль месяц тесто для пирогов. тоже терпимо да Да. У -у -у, отлично да да, да вот тут обычно самое такое место Женщина бывает болезненно Тем более, Страва, ты, справа, справа у тебя больнее да ну потому что нерв тут идет даже немножко нерв заработает и легкий задышит это проработаем не больно сюда а. Или колено? Больно. больно а Ça сюда не больно а Возьмите больно а. я доедаю доедаю доедаю доедаю доедаю Так, колено побежим твою. Выдох. И еще раз. Выдох. И теперь длинный протяжный выдох. Так в общем все даже более подвижно. Здесь тебе надо составить трапец, вот эту укреплять верхнюю. мышцы uh я -huh. говорил про несимметричные упражнения. Чуть потерпи. Да, справа здесь все больно. Да. все больнее, слева такого не было. Но здесь уже не больно, расслабься, расслабься. Еще раз эту ручку так расслабили, висит, а мы выдыхаем, еще раз, о, все, умничка, отдыхаем, обе руки наверх, и самая приятная часть это наша шейка, да, которая ждала, ждала этого момента, да, Интересно, крылья Купидона называется. Я как будто же с такие крылышки маленькие. Делая из тебя ангельскую сущность. О, ты слышишь? Угу. Я сказал ангельской сущность. Без буквы с. Без буквы ща. Как отбойный молоток. Вытягиваем позвоночник, продолжаем его декомпрессировать и выравниваем таз. Вот уже поздравляет тебя со здоровым румянцем на всю спину, что отличный показатель. Тургер кожи в норме, ткани тоже. Кровообращение хорошее, сейчас растянем по диагонали тебя. И прям называется художник, смывает свою картину, стирает следы картины. Обычно массаж именно зоны включается вот отсюда до сюда, вот такая зона. Но у нас он побольше, он идет от нижней части лопаток, где примерно пяточный позвонок, потому что отсюда ременные мышцы глубоко там залегающие идут прямо вот к черепу, крепятся здесь. Поэтому все это мы быстро растираем. И трапецию согреваем. С плечиком заодно. Вот плечо мы заказывали, а у нас это бонус. Для цвета это бонус. Это очень да? да. Доставляется приятное для женщин, они любят бонусы. Ну, бонусы распродажи, да, это да скидки. Слушайте, это в нашей на ложь, да. У женщин, да. да. Хлеб не корми, дай ей да, и какую-нибудь скидочку. Не надо, но надо. Да, они скидки как магнитом магнитам тянуты с продажи всякие. Угу. Так, вот сейчас я всегда предупреждаю, такое глубокое внедрение в тело, поэтому потерпи. Ох. Кулаками прям развязаем шею. Ох. Все, выдох наверху и расслабились вот, видишь? Сейчас уже будет легче. Натянем шею. Делаем длинную лебединую шею. Потом мы тебе еще ноги на 2 сантиметра вытянем. Uh -huh. Обе. <laughs> Одну на два, другую на полтора. Чтобы выровнять как раз. Да, на левую сторону, да? Да. А, вот тут а такие точки. Дает. А. В ногу? Нет, в голову. А, в голову, а. да? Ага, вот. Вот, вот, эти мышцы, да, они тут крепятся. И часто бывают зажаты, отсюда а. все головные боли бывают. А. зависимости, Бессонница, а. эхроническая усталость. Поэтому вот эти места обязательно надо да, проминать. Даже ежедневно самой себе можно. Там такие точки, обалдеть. Здесь, да? Ага. -а -а. Здесь и там... А... Ну, поделись, что ты чувствуешь? Я чувствую, что у меня... Нажимают в одно место, а отдают в какую-то другую точку, вот, все части головы. То в одну, то в другую. У -у -у. А -а -а. Тут тоже, да? Принципе, да, на перед был в И уши тоже обязательно у нас входят в часть программы, потому что здесь очень много пунктурных точек. Ухо это вообще перевернутый, давай покажем так, зародыш ребенка верх ногами. Вот его голова получается, вот глаз, ухо, скула. Вот пошел позвоночник. Да. Прищепляем такие его. А вот это внутренние органы по внутреннему ободку. Вот. И даже если говорят. По, два полушария мозга разделить, то между ними будет рисунок вот этих складок, да? Ага. Индивидуальный для всех, как индивидуальное ухо. Показываю рисунок уха самого, собственного человека. Вот этого. Да ладно, ага. То есть считаешь, что эти мозг даже да, прогнозировал. И все внутренние органы заодно. По голографической реальности Вселенной человек сам в себе отражается многократно. Голограмма же, знаете, что это такое, да? Ага. Ну да, вот получается, да. там вот это отражается. Вот, опять шею вытянем. Да, то есть он отражается сам себе везде. Эти точки есть. Вот и на черепе они вот так идут, и на позвоночнике, и на руках, и на стопах, и на глазах, и на лице. То есть многократно все отражается. Вот я вам расскажу секрет знаменитого массажа рельсы-рельсы шпалы-шпалы. А да, да. вот я знаю, это Ехал поезд, запоздал. Вот он, шпалы ставим, шпалы-шпалы-шпалы, шпалы. Вот рельсы. Вниз уже пускаем энергию. Для этого все время тянем вверх, теперь вниз. И получается у нас два пути. Вот и стрелка, и вот второй путь пошел. Первый, второй путь. Пойдем ним в вагонетки. Две водогоники. Тяжелые, да, груженные. Одна с инструментами, другая с рабочими. Назад ушли пустые. Опять груженные по второму пути идут. С инструментами, с рабочими. Вот тут шахты, находятся, с которых мы запускали ракеты. Вы помните, мы только что делали вот так вот. Ушли ракеты вверх. Класс с 500 И теперь устанавливаем новую ракету. Она туда идет груженная. Дипомпрессируя вот так вот, позвоночник. О, установили. Обратно пустая. Сюда идет грузованная. Стани-стани. О, и обратно пустая. Теперь все эти наши следы военной базы ПО секретно надо стереть. Вот все стираем. Чтобы ничего не осталось. Пашня. Прископали всю эту почву. По ней пошел град крупный. Град легкий. Пальчиковый дождик. Похож на дождик. И заколосилась. Зашелестела. Зеленая-зеленая трава. Все, настал мир во Вселенной на Земле, да? Сейчас, потянем себя еще. Классно, да? Вот сейчас сотрем вообще все, все следы преступления. И перейдем ко второй части, к мануальной. То, что ты ждала, да? Да. То, что ты ждала. Чё спойкаешь? Каждый раз не готова, да? Страшно, страшно опять. Угу. Да, представляете, вот я попал в клинику. Ты говоришь, почему не устают руки-то, да? Да, я говорю, я три минуты и все, Массаж закончен, я устала делать. Как вообще, столько времени не нужно. Вот, а я, да, в свое время, ну я не могу сказать, что я устаю. Ну устаю, конечно, да, но не так вот. Обычно люди. Я когда-то в книгу и правда даже попал. Да ладно. 31 час делал массаж, представляешь? 31? Да, и это пол полтора всего. суток, полторы суток, как сказать Человек остался жив после этого? там не один, там по часу шли 31 человек И в итоге это, да, я 7 повязок сменил, 7 футболок сменил Потом просто я упал, рухнул и 4 дня пролежал, я не мог шевелиться Жесть Сейчас. Ну, молодой дурной был сейчас бы, я такое никогда не решился. Кошмар. Ну это, наверное, еще собственный интерес побороть, да, узнать. На ну, да, что способен если... организм. Себя побороть, да, Ах, тоже. Вот это самое такое неприятное. Ах. Как будто тебя на крючки подвешивают. Ах! Ох. Да, потом крючки за лопатки Ох, так раз да, и подвесивают. да, вот прям мужчине так. Ну, а. а. тоже испытание своей воли, ну, своей силы. Не Ради чего? Ну, по здоровью. О, О, да. что В прошлый раз ты посильнее делал, по болезни не было, да? Ага. Молодец, дышишь. Хорошо. Не доволен в руки. Нет, сейчас нет. И выдох. И еще. И еще. Ага. Так, хорошо. верни вот сюда сюда сюда сюда сюда вот так вот встала там просто стала три раз пяток все. Нашло, дошло. да? Ну вот выревное зато. Молнии, да. Склади голову ровно теперь по центру. По центр по центру. Во, вот это место выровнялось. Да, еще чуть-чуть вот с этой стороны осталось. О, видите, О. как ровно стало, О. О. вот одна полоса. О. И терпимо, да, в принципе, удары? Да. Многие боятся, терпимо. Давай голову в одну сторону поверни. О. Да, и я чуть-чуть ее доверну. Так, вот так, вот так, так. Все, расслабляем. Расслабляйся. В угу. другую сторону. Сюда, сюда, вот. mm. ты не расслабляешься, Че, еще, еще расслабься, еще, еще расслабься. прошлому разу уже память осталась, да? Mm -hmm. О. И контрольный выстрел mm -hmm. в голову. Дышь. Фу. Скажи, живая? О, живая. О. свесим. нужно <свес> <Ох. свес> Мне кого-то поху надо удостоверять. Надо уже <свес> Да, да, я прям почувствовал, что вот она. А это еще с... скульптурирующий массаж еще даже не делал. Да? Это пока такой согревающий массаж. Теперь голову сюда ко мне и руку склади на ухо верхнее. Нет, нет, другую вот это. Угу. за здоровья. Да. Поворачивайся ко мне спиной, лицом плакатом. Потом мне нужно будет так учиться, лечиться, ходить по врачам. Конечно, ему скажут, да, выше, выше эту ногу, а эту надо назад. Так, это больная правая. Вот это? Правая. Ну, вот это. А вот это правая. Да. Что-то я ноги перепутались. Так, и смотри с телевизора вот туда. Вдыхаем. Ага. Ага. Ага, Чуть-чуть держись с ним. Пришел на другой бок переворачиваться. Да, в этот раз уже даже полегче ощущение, не так, как в прошлом, ага. да? Уже так все видно подправилось. Ну, наверное, да, попроще было, да. первый раз и уже... Уже. первый раз только хрусто было. Да, не так, не так болезненно. Да, вот там Держись. держусь. Так, держусь. Извини, еще чуть чуть О! Oh. Все, ложись на спину. Oh. все равно, да? Дышите, дышите. Дышите, не машите. Так, чуть-чуть подтяну тебя. Давайте. Вот эту ногу упираемся. Прям, прямая, прямая. Ага. Вот сюда. Так, это болит. Правая, правая болит. Это я только вытяну. Так. Ну, ну, не да? Так, вот тут и вот тут не больно? Нет, вроде. Здесь не Нет. больно, да? Так вот, сюда опускаем. Колено, колено. Дальше опять не тянемся, на себя. Ага, да? ну колено. Министр к моему. Из-за колена, да? Да, в колено. А Дает вот тут просто... не болит? Нет, сейчас не болит, в первый раз болела сильно вот тут. После того, как вы мне сделали, у меня теперь тут не болит. У меня не болит, именно да, да из-за того, что министр крованы только туда отдает. Ага. Еще, еще, еще. Солю, а! Нет. В колено, да? Колено не дает ничего делать. Ну, конечно, походу делать операцию нет. Да? Сейчас расслабиться ну, Может, это колено чуть-чуть Колено? Да. Как? Ну, на расширение. Дерните? Да. Давайте. Если расслабишься. В тот раз вы меня так у меня отпустило. О. Пустила, да? Да, почти, да, почти отходит. Вот видишь, что ты делаешь. Да. Так, это ногу туда заворачиваем. Расслабься, расслабься. Давай дальше. Сними, стоп. Расслабь, расслабь, надо лежать, лежать, лежать. Ай, не могу. Колено. А вот так? Нет. Так. Нет, расслабь, расслабь, все. могут расслабь. О, все, она напряжена. Расслабь, расслабляю ее. Нет, да? Нет, это Вова так любит. женщина, так не ну, очень нравится, мне кажется. Так, двигайся наверх. Не отпускаешь все равно из-за этого. Калина? Ага. Ну, ну, уже, например, вот, уже видно, посмотрите, сверху, вот, косточки выровнялись, и по пяткам, посмотри, сверху, сверху, вот отсюда, сверху, вот, ну, было больше, да, вот сейчас где-то миллиметр три еще осталось, доравнять. и большие пальцы, смотри, выровнялись, видишь? Кстати, и кости вон там внизу, вот, вот эти, вот. да, тоже, вот. да. И вот эти. Вот. Хорошо. Тогда двигайся сюда. Еще. С руками все все на месте, да? Да. да. Слава Богу, руки на месте. Сейчас за голову тебя как раз потянем, шею вытянем. Но нам в этом процессе будет аттестировать муж. Можно? Давай. Бакки любят. Я тебе Ну что делать? Ну хоть полчаса. Садись в порядке вот сюда. На бедра, на бедра. Блин, этот стол выдержит всех, да, но Ну, стол уже много притерпел. <с> А У меня, знаешь, клиенты, пациенты? Сто семьдесят, килограмм приходят ну, такие. Да. то вообще. <с> они, ну, они да. там и рост большой, живот, конечно. Блин, а там помогает массаж? Помогаю, мы да. Я на да? да, да, сверху, да. Но там ноги Весь. весят, а тут голова висит и живот к бокам свисает. <laughs> Еще вот как шарик, знаешь, так массируешь, он катается. что-то что Мне больно так. А, больно? Он сидит так, больно. Всё, давай, отряжись. Ты... Ты... Нет, те... мышцы больно. Растапиться. Просто раз. Морально. Прискажи себе. Представь, что мы находимся на пляже. Не вот напрягайся вокруг. Напрягаешь. Просто нету. Это только одинокая человек там, в небе. Нет никаких проблем. О, хорошо, сейчас напрягалась, расслабилась, Все. У меня, я говорю, у меня такое ощущение, что у меня да сотни вот. костей вот так вот все. все? Все, да. все да, просто. Да да, да, да. сейчас во вдохе еще надо. Нет, мне кажется достаточно. Сточно? Сейчас там же еще у нас еще что-то да, сделаешь. Ну, ну давай, да, Значит, стоя. Я просто не знаю, не, если не надо, то не надо. Поясничку там через стой надо. Ох. Поясничку отработаем стоя. Так, камера где? Давай помочь. Камера там, да? Камера выключена, что? Вот так, вот, сейчас немножко потерпи вот эту ухолку. Чего опять? Да, наклоняй голову вперед. Да, это не так же да. больно, как кажется. Давай. Пограйся. Фух. Ну вот, поровнее Блин, еще. первый раз было, да. Несколько вот у меня тут. как руки сводятся. Там все Я вообще не знала. сводится, да. ты видишь, ты на Одна ладони стыкуется. Молодец, гибко это на самом деле. Вот так. так, и плечо твое, да, Расслабляй. Вот так, вот так, вот так. Открой стороны туда. Дело, да. Вот так встанем. И вот так. Ой. Угу. Это Расслабь. приятно. Ручка висит, висит. Угу. Вот во всех позах. Включиться аккормиальный отросток, вот так. Теперь ставь руки в бок, так жестко запрепляй. Смотри, я тяну э, туда, да она вот, сопротивляется, вот, да. угу. давай вдох. Оп. Видишь, как встало. И это давай вдох, это... стой, стой. О. О, мастерски. Себе. Супер. Уже нормально, да? Все встало на место. Так, да, теперь <с тебя поднимем, локти вместе и расслаблено, Выдыхаем. Выдыхай. Угу. Стой. Так, вот мы видели, что было у тебя плечо одно выше. Да, сейчас смотри, на одном уровне. Вот на белом фоне показываю, да. Полосатый белый фон сзади. Видно, что выровнялись, да. Так, лопатки, вот смотрите, сзади. Лопатки вот на одном уровне. Тазовые вот эти ямочки наклоняйся, сгорбившись, сгорбившись. Так, поднимайся. Ну вот видите, пальцы не ползут, видите, на одном уровне. И вставим ровненько так. Чуть-чуть, нет чуть-чуть. Вот так вот так, да. Смотрим сверху. Ну, лучше давай по плитке, а то тут, знаешь, на кого не видно. По плитке выровняйся. По полоске, да. И вот видите, плечо уже вперед не подает. Видимо, вот это было вперед, это назад сейчас, сейчас на одном уровне. Вот уже хорошо. Так, и теперь поясним сюда, попробуем. Так, тебе надо, значит, довернуть вот в эту сторону. Так, да. Пойди назад. Вот этот локоть. И вот то колено сюда поднимай. Угу. Смотри, телевизор. Опять колено. А, она же это и есть. Да, я не Ой, так, сегодня я забываю Так, так колен-то вроде не трогали, не? Нет, ты что, повернули. Что ну я же за бедро держал. Да, часть пройдет. Блин, Блин ну это все, на всю жизнь можешь. Ну, министр то когда вылетает, это да. Это уже такая да. Он же может еще разколоться. Так он у меня и треснул вот там, Дресный, трещина, да. хряща, да. Так. Так, ну в принципе вот, у нас результат уже есть. Да. Да. Ты... Довольно процессом? Сейчас шею опускай, опускай. Не, расслабленно, расслабленно. Вот, немножко сейчас попробуем довернуть. Щечка на руке лежит, лежит. Вот, и расслабляй. Еще, еще нет, не расслабил. Вот. Все. Так, ну все, значит, на месте. Все хорошо, расскажи, как нам понравилось. Все супер, приходите. Да, если Будете вы здесь то многое упускаете. Мы делаем людей еще более красивых, стройных, молодых, здоровых, да? Да. Ес, yes, умничка. Все, до новых встреч, друзья. Подписка на канал и обязательно ставьте на колокольчик, значок, да, чтобы получать выдания. Ставьте лайки. О новых видео, да.